Первое упражнение. Прямые удары руками. Погнали. Обрати внимание, как я двигаюсь на ногах. Удар идет не от плеча, удар идет из бедра. Подворачивай бедро. Бросай кулак сжатый. Бросай его вперед полностью, выпрямляй локоть. Руки возвращай к лицу, не к груди. Потихонечку ускоряемся. Приседание с выносом колена. Мы не просто поднимаем колено вверх, мы толкаем его бедром вперед. Максимально вперед, насколько можешь. Представь себе, как будто будет перед тобой мишень, и ты пытаешься ударить в нее коленом. Мишень спереди, не вверху. Толкай бедро вперед. приставной в сторону и удар, не забывай подворачивать бедро, рука полностью выпрямляется, кулак сжат, летит вперед, руки возвращай к лицу, не давай ему пасть к груди, старайся бить на уровне глаз, можешь даже костяшками прикасаться к щекам, чтобы чувствовать где твои руки. перкоты – Это удары снизу вверх. Удар тоже идет за счет подворота корпуса. Обратите внимание, я немножечко подприседаю. Как пружинка. Чуть-чуть подприсела и выстрелила оттуда. Кулак жестко сжат. Бьем жестко и быстро. Так как будто бы мы реально пытаемся кого-то ударить. Мы не просто машем руками, мы бьем. Приседание с аперкотом. Присела, удар. Присела, удар. Выстреливаем оттуда снизу на ногах, как пружина сжимаемся и выстреливаем. Кулак жесткий, руки у лица, не роняем руки на грудь. Стараемся бить на уровне глаз. Подворачиваем бедро, складываем весь корпус в удар. Удары ногой, это довольно сложное стабилизационное упражнение, не страшно, если у тебя не сразу получается, не переживай, старайся не ронять ногу, меняем ногу и продолжаем. На одну ногу у тебя будет получаться лучше, чем на другую, это нормально. Два прямых, два аперкота. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потихонечку ускоряемся. Не забывай подворачивать бедра. Не забывай руки держать у лица. Локоть выпрямляется полностью, кулак жесткий. Каждый удар вкладываемся, в каждый удар выстреливаем. Два прямых, два удара коленями. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. При ударе коленом максимально толкаем бедро вперед. Дышим глубоко. Вдох носом, выдох ртом. Старайся, чтобы твое дыхание не сбивалось. Шаффл в сторону и приседания. Твоя задача максимально быстро перейти от приседания к движению в сторону и наоборот. Тренируем ловкость, скорость и быстроту. Ну и координацию. Работаем. Остался один раунд. Бег с ударами, побежали. Одновременно работают руки-ноги. Руки возвращаем к лицу, не роняем их на грудь. Локти выпрямляем полностью. Бросаем кулаки вперед и стараемся ускориться. Это последний раунд перед перерывом. Ускоряйся на максимум. закончили отдыхаем восстанавливаем дыхание глубокий вдох медленный выдох глубокий вдох медленный выдох старайся делать вдох чем глубже тем лучше вдыхай всегда носом не переходи на дыхание ртом так как это очень быстро его собьет Пять секунд осталось готовимся и у нас прямые удары. Погнали. Не забывай подворачивать бедро. Кулаки возвращай к лицу. Можно прикасаться костяшками к щекам. Или большим пальцем к носу. Детей так учат. Работаем. Ускоряемся. Дышим глубоко. Контролируем дыхание. присед с выносом колена. толкаем бедро вперед, при приседании следим за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь, ноги устают, могут быть потери по технике. приставной в сторону и удар подворачиваем бедро стараемся двигаться на ногах максимально быстро руки держим улица, кулак жестко сжат бросаем его вперед так как будто бы мы реально кого-то пытаемся ударить Аперкоты. Погнали. Подворачиваем бедро, вкладываем корпус в удар. Рукой мы не замахиваемся. Удар идет не за счет замаха руки, а за счет движения корпуса. Присед, аперкод, присед, выстреливаем облазь снизу вверх. Вкладываемся в этот удар, вкладываемся в каждый удар. Дышим, стараемся дышать глубоко, стараемся дышать носом удары ногой, старайся не ронять ногу, поменяли ногу и продолжаем. Два прямых, два перкота. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Подворачиваем бедра. Не забываем двигаться на ногах. Раз, два, три, четыре. Два прямых, два удара коленом. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шафл в сторону, приседания. Погнали! Дышим. Осталось совсем чуть-чуть. Это предпоследний раунд. Выжимаем из себя максимум. Стараемся двигаться максимально быстро. Бег с ударами. Побежали. Руки возвращаем к лицу. Локоть выпрямляем полностью. Ускоряемся. На максимум. Это последний раунд. Выжимай из себя все, что только можешь. Закончили. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. Ставь лайк, пиши комментарий. Подписывайся на мой канал. И приходи завтра. Завтра у нас еще будет растяжка.